Есть две площади, соседствующие друг с другом в Санкт-Петербурге, которые я люблю. Я люблю там бывать, я люблю там иногда прогуливаться, я люблю о них рассказывать. Я слишком много, может быть, говорю я, но мне кажется, отношения должно быть личностным. Это Исааевская, и Сенатская площадь. Они перетекают одна в другую и одновременно разделяются Исаакевским собором. Боже мой, как много на этом культурном, квадратном, историческом километре завязаны и событий. Здесь и правительствующий Сенат со Святейшим Синодом. Здесь памятник Петру. Здесь эпоха Екатерины. лик Петра, по его посмертной маски. Здесь декабристы, сгруппировавшие свое коре вокруг Петра, как будто ищущие у него защиты. Здесь и адмиралтейство и балтийский ветер. И это все перемежается с грохотом. Опять-таки пушек на Сенатской площади. Здесь Мариинский дворец с великой княгиней, ее удивительной любовью к строгому, ее президентством в Академии художеств. Здесь Министерство государственных имуществ и Киселев, мечтающий об освобождении крепостных крестьян. Здесь институт Вавилова, великая цитадель растениеводства и и подвиг ученых блокадного Ленинграда. И здесь сам, величественный, неповторимый, монументальный и имперский Казанский. Собор перед ним отступает. Здесь Исааки Далманский, с его золоченым шлемом, видным за 50 верст при подъезде к Петербургу. Бессмертное творение Монфея. Здесь горцует на горячем коне Державный император Николай Первый В коногвардейской каске с буглавым орлом. Здесь